Всем привет! Это мое новое видео, в котором я вам расскажу, как получить Fly или райд зелье в Adobe совершенно бесплатно. То есть я вам сегодня покажу, как сделать баг на Fly или райд зелье. И... Пожалуйста, прошу вас, не перематывайте это видео. Смотрите от самого начала до самого конца. Потому что если вы хоть что-то пропустите, вы просто не сможете сделать баг. Потому что все детали этого бага очень важны. Если вы что-то не сделаете, либо же просто сделаете неправильно то все баг не получится. Ну и, конечно же, если я объясню как-то непонятно, если вы что-то не поймете если у вас какие-то есть вопросы по поводу бага, обязательно пишите свои вопросы в комментарии. Ну а мы переходим к нашему багу. Итак, сначала я вам покажу свой инвентарь. Что у меня нету, собственно говоря, этого зелья. Да вот, его нигде нету. Вот, какие у меня, какая у меня есть еда, но... Ни райт, ни флай, зелья у меня нету. Я все-таки сегодня буду делать баг на райд зелья. А потом это зелье я, наверное, дам дракону своему. Итак, для начала нам надо будет покинуть дом. Мы выходим на улицу и нам надо подойти к главному входу, на главную карту. Все, вот мы подошли. И теперь нам понадобится хук. Заходим в игрушки, нам понадобится хук. Конечно, если найти какое-то место, то тут можно просто вот как-то тут вот пробежать, и вы не телепортируйтесь. Да, короче, нам надо будет сейчас с помощью хука попасть на другую сторону, сзади телепорта, нам надо будет оказаться, но не проходить через него сквозь, чтобы мы не телепортировались. Нам надо просто пройти его сквозь. Итак, вот мы прошли, стреляем туда хуком. Все, мы попали вот сюда вот. Вот тут находится вот телепорт, вот он, вот он, я прям рядышком с ним нахожусь. А если вы его заденете, именно когда вы не с помощью хука передвигаетесь, а если вы просто заденете, то вы телепортируетесь. Дальше, тут есть вот такой второй телепорт, это, я так понимаю, был первоначальный. И тут вот такой конец карты. Теперь, нам надо попасть вот туда за карту. Нам а, а, также за карту а, можно попасть а, а, вот сюда. Берем хук и нажимаем. Все, мы с вами попали за карту. Вот как это все сзади выглядит. Вот. Теперь нам понадобится флай питомец. Ну или Райт, ну либо, точнее, либо флай, либо же флай райд, нфр тоже подойдет, МФР тоже подойдет. А, так, а, берем, например, я возьму вот такого вот флай райд, призрачного дракона. Сейчас садимся на него и летим вот сюда вот высоко на, нам надо взлететь очень очень высоко. Все, мы довольно-таки высоко взлетели. Теперь мы подлетаем вот сюда, вот на стык, где находится барьер наш. Вот здесь вон. Так, где-то здесь находится барьер, который не даст попасть вот с той стороны на эту, либо же с этой на ту. И теперь мы чуть повыше взлетим. Нам нужно нажать reset. Все, мы resetнулись. И теперь мы опять появляемся дома. После этого нам сейчас надо будет телепортироваться к подаркам. Все, я телепортировался. А, теперь бежим вот сюда вот. Вот сюда вот бежим. И нам надо сесть на корабль. Покупаем его. А, у нас есть 60 секунд. Нам надо подождать 60 секунд. Uh, и через 60 секунд мы полетим. Т так вот, нам надо во время полета будет вот, смотрите, вот тут находится вкладочка ⁇ Шоп ⁇ И ищем мы наше зелье, на которое мы делаем баг uh, Я уже вам сказал, что я делаю бак на разделения. Right uh, так, сейчас мы найдем разделения. Right вот, Makeup Ed Permanently redable, То есть навсегда сделать его, чтобы он был райд. Right. Это так переводится. Тут написано лог 150 робоксов. То есть это платно. Вот смотрите. Я нажимаю, и мне говорят, вы хотите купить 160 робоксов. Просто вот под, под предыдущим видео мне все писали, что я читер, и я просто вот, у меня были робоксы, что я просто купил зелья за робоксы и как-то смонтировал-то. Да, это был не монтаж. Тот бак, кстати, исправили. Поэтому я снимаю новый бак. Вы меня просили в комментариях. Вот я снимаю новый бак. Так вот. Как вы видите, я не могу купить э, разделе. И мы теперь должны нажимать э, «Купить» и «Отменить». И это надо делать во время полета. Э, мы уже поднялись на самый верх. Да. И мы скоро начнем спускаться вниз. Когда мы наверху, можно не кликать. Это особо не поможет. Так вот, сейчас мы начнем спускаться вниз. Вот, через 10 секунд. И нам надо будет опять нажимать покупку и отмену. И надо будет совершить не один такой полет. Вот один полет, то есть поднимаемся мы вверх на корабле. Мы кликаем покупить и отмену. И спускаемся мы вниз, нажимаем купить и отмену. То есть да, это один полет. И потом надо опять. Нам надо будет еще один полет купить. И опять нам надо будет э, лететь. И нажимать отмену и купить. Купить отмену точнее. И, та и таких полетов надо сделать как минимум 6. Нет, если вы хотите, можете сделать больше, чтобы баг 100% вероятностью получился. Но как минимум 6 раз надо таких полетов сделать. Итак, начинаем. Ребята. Это мой последний шестой полет. То есть я уже полетал на этом корабле, получается, пять раз. Это мой шестой полет. На шестом полете нам не обязательно вот это вот кликать. Нам надо сейчас будет просто встать, когда мы прилетим, и забежать в наш замок. Вот, мы уже подлетели к нему, и сейчас заходим в замок. А, вот, короче говоря, я появился в замке, вот тут райдзелье и флайдзелье, мы нажимаем вив на райдзелье, и теперь мы должны вот так вот стоять и ждать, а, ну можно не то чтобы стоять, можно тут немного побегать, но главное обратно не выйти, и нам надо стоять и ждать, когда у нас от адоптами придет чек. То есть, вот эти вот каждые где-то 15-20 минут э, от Adobe нам приводит чек. И мы можем с этого чека собрать 20 долларов. Да, вот эти бесплатные 20 долларов, которые даются каждые 15-20 э, минут. Мы должны их дождаться и собрать. Ну, а пока что я буду ждать. Итак, ребятки, все, Как вы только что видели, мне дали 20 баксов. Точнее, ну... Э -э я собрал их, и когда я собрал, я обычно же на автоматизме забираю баксы. Ну, привык уже, что они появляются, я быстро собрал и все. Поэтому, как, как оно само появилось, я не успел заснять, но, как вы видели, у меня сейчас появилась надпись, что я собрал 20 баксов. А, хорошо. Теперь, еще раз вот вам показываю, что у меня нет делья. А мы должны теперь выйти из замка. Выходим из замка. И прыгаем в реку. Все. Теперь мы берем роликовые коньки. Да. Я возьму даже вот такие вот просто коньки возьму. И теперь покатаемся немного по дну. И нам надо прокатиться вот отсюда, от красного моста. До... до красного моста только с другой стороны. То есть нам надо проехать полный круг по воде сюда. Итак, я буду ехать. Все. Как вы видите, я проехал полный круг по воде. И да, еще раз хочу напомнить, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно спрашивайте у меня в комментариях. Я всем сразу же отвечу. Постараюсь быстро отвечать всем. Чтобы вы смогли тоже сделать баг Просто у многих были вопросы а, Под тем багом Но не все их писали а, Поэтому обязательно пишите вопросы Если они у вас есть а, И я вам обязательно помогу разобраться Как делать баг, если вы что-то не поняли Так вот а Теперь нам надо На коньках этих, которых мы вышли из воды Не снимая, нам надо ехать в магазин еды Всё, я приехал в магазин еды и зашел в него. Теперь сейчас нам надо будет купить обычную воду. Вот мы тут пришли, и нам надо найти обычную воду. Вон там в холодильнике она стоит. Все, берем бутылочку с водой. То есть смотрите, если вы возьмете. Теперь я объясняю. Сейчас надо будет сделать еще несколько манипуляций для бага. И после этого мы... После этого э, мы получим зельги. Райт или флай. Я делаю на райдзеле, right как вы видели. И, то есть у нас должно появиться райдзелье. Right так вот. Э, после некоторых манипуляций э, у нас должно будет появиться зелье. Если мы купим две бутылочки воды, у меня будет два зелья. Если купим э, больше, у меня еще будет больше зельй. Все. Теперь надо спрятать зелье в инвентарь и надо нам поговорить вон с той вот божьей коровкой но нам надо поговорить с ней много раз хотя бы раз 20-30 Все, я с ней поговорил уже где-то раз 40 даже, но это чтобы наверняка бак сработал. Теперь нажимаем на нашу лаванду, на нашу алмазную лаванду. И теперь нам надо выйти из магазина через вот этот вот вход наш. Все, мы выходим и нажимаем отмену. А, дело в том, что же зелье у нас стоит 150 робоксов, а мы его хотим бесплатно получить. Поэтому надо делать а, манипуляцию а, также с другими предметами за робоксы, чтобы точно произошел какой-то сбой. То ли в Adobe этот сбой будет, то ли этот будет этот сбой в Роблоксе вообще во всем. Ну, в том смысле, что а, это в самом приложении Роблокса пройдет сбой. И поэтому, типа, у нас как бы нет робоксов, но мы сможем получить зелье. Получается, бесплатно получен. Так вот. А, теперь. Мы достаем любого питомца, главное, чтобы он был э, легендарным. Ну, я точно не знаю, может быть и ультрарарный подойдет. Но мне сказали, ну, не мне сказали, я вообще смотрел видео на Ютубе с этим багом. Э, видео вообще не популярное, я думаю, бы его ни за что не нашли, там 0 просмотров было. Так вот, э, на этом видео мальчик сказал, что нужно как это. Что нужно лего но может быть и с обычным подойдет обязательно проверяйте подойдет ли обычный питомец там ультрарарный, там любой другой питомец подойдет ли э, для этого бага и короче мы должны сейчас проверить мы должны смотрите вот тут есть такая кнопочка рядом с которой написано мой ник в roblox то есть э, если вы достанете своего питомца там будет такое же написано если вот смотрите я сейчас нажимаю на эту кнопку вот вот я нажимаю на нее Но ничего не происходит. Если вы нажмете и что-то выдвинется, типа менюшка вот эта, где написано пикап, то есть взять питомца на руки, там, сделать рай, сделать флай, там, сесть, покататься на нем, там, э, дать ему поесть, трюки там посмотреть, э, там, переодеть. Если вот появится вот эта панель выбора, то значит вы что-то сделали неправильно на предыдущих этапах. И надо будет э, выходить из игры. Обязательно надо будет выйти из игры. И переделывать баг с самого начала. То есть, если у вас вы нажимаете, и оно появляется, то у вас что-то неправильно. А если вы как я... Вот, если вы как я... Вот, послушайте. Я нажимаю, но ничего не происходит. А, если же ничего не происходит, значит мы же все все правильно. Теперь убиваем, убираем питомца. А, достаем нашу воду. Дальше подходим вот сюда, вот. И нажимаем бросят быстро. Все, вот смотрите. Сейчас у меня зелий нету. Сейчас мы перезапустимся и проверим, что произойдет. Итак, ребята, все, мы перезапустились и на этом заканчивается весь баг. Все, все манипуляции, которые нужно было сделать, мы сделали, и теперь можно проверить, появилось у нас радилье или нет. Если что, радилье должно было появиться вместо воды, которую мы брали. И сейчас мы проверим, появилось оно или нет. Да! Да, да, да, ребята, я очень рад, что оно появилось. Потому что мальчик в том видео сказал, что оно не всегда получается. Хотя, когда я его вчера перед съемками проверял, да, на всякий случай проверил, работает оно или нет, оно у меня получилось с первой попытки. И я очень надеялся, что оно не одноразовое, и что со второй попытки оно у меня тоже получится. Ребята, обязательно проверяйте этот баг и пишите в комментариях, получился ли он у вас и с какой попытки. Или он у вас не получился. Либо же его исправили. Ну и пишите свои вопросы, если они у вас есть. Ну а с вами был я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.